Дети знали, Что? Ну, дети узнали, что закрывается школа. Но она да, не конечно. Надо как бы, администрации да, дети, дети в сентябре месяце следующего года и списали всю школу, весь посад списали огромными надписями. Это школа ушедших. Вот. за разгон ответите, ну и так а далее. Известно, Там, кстати, кто это что? Кто это известно, Коля, известно? Известно? Это сделал, сделала бригада. Я знаю, что одним из заводил этого дела был племянник Андрея Битова. Писатель. Как его зовут? Не помните? Вы не помните. Не Фамилия Небитов? Фамилия у него Небитов. Он сын его брата, по-моему. Сейчас, за данностью лет, я просто не хочу вас путать. Это какой выпуск, получается? Это год 70. Учебный год, 71 72 вот ребята, В сентябре месяце вышли... приходило КГБ по этому поводу, искали, кто это ну, написал. Есть, а, эти ребята были старшеклассниками? Эти наверное? ребята были старшеклассниками, да. Но их не нашли. ГБ их не нашло. Ну, сейчас да, они, наверное, с удовольствием... Они ночью расписали всю школу, привязали веревки, спустились с крыши. И всю школу, весь фасад. А что там было написано? Это школа ушедших, вот это была такая самая большая надпись, она шла над окнами верхнего этажа, по всему фасаду, это школа ушедших, вот, затем за разгон ответите, вот. и остальное, были какие-то еще надписи, я их не помню, поэтому я не хочу просто придумывать, вот. так что, вот такая была детская реакция, вот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 она должна была подать заявление о выходе из комсомола. Вот. Этот порядок отменили годы через два, наверное. Убедились в его совершенной недейственности, идиотизме и все такое. Вот. Еврейка была такая очень симпатичная девочка, такая э, э, блондинка еврейская, такая. Вот. Э, как ученица, очень средненькая, она была э, дочерью.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 А вы не осудили это по давающему образом. Нет, мы не осудили. Это тоже как бы вменялось? Нет, это не вменялось. Нет, это не вменялось. Мы не осудили, мы просто было такое предложение, что принять заявление Севашинской и принять постановление о исключении ее из Комсомола по ее просьбе.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 с сожжением этой самой чучела Лысенко на биофаке, когда биофак нажавился в горком партии, что выпускники второй школы они постоянно чем-нибудь таким отвечают вот, и сжигают чучело настоящих мичуринцев вот, там в горкоме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 Потому что было достаточно большое количество э, людей с совершенно нейтральными фамилиями, типа Поляков. Вот. Ну, Поляков – известная еврейская фамилия в России. Вот. Или, там, скажем, Кирпичников и так далее и тому подобное. Вот. Фамилия русская, а выяснялось, что мама Рвека э, Давидовна. Но ну, вот, вот это, вот это, да, вот это была проверка, конечно, проверялась национальность родителей, вот и все. Но одни разноверы, вот они так вообще произвели такое впечатление на инспектора, что она просто глазам своим не верила. Розенверг, ну, разенцвик, ага. вот, разенкранц, там был Розенкранц. Блюмина, конечно, безумно жалела, что в школе нет ни одного гельфистерна, вот. она бы, конечно, его поместила в этот клад или хотя бы в этот список, вот. но Розенкранц был. Вот.